Значит, лайфхак по коммуникации. Так, снимаю? Да. Сейчас. Нажал? По коммуникации, лайфхак. А для того, чтобы коммуницировать, надо... Это умение задавать вопросы, умение отвечать на вопросы. Ну, знаете, сталкивались, наверное. Задаю, человек задает вопрос, не понимая, о чем спрашивает. То же самый ответ. Спросил что-то, человек отвечает, полчаса, ничего не понятно, чего хотел сказать. <с during this video> <laughs> вот. Есть один способ, как это улучшить доски садху, становитесь на доску, на гвозди и учитесь скоро задавать нет, вопросы. Если человек понял, нет, сходишь с доски, нет. если не понял, задаешь до тех пор, пока не понял. Нет. То же самое с ответом. Вот так вот, например. Ну и... Видеоролики. Наверное, тоже сталкивались, да, кто-то записывает какой-то видеоролик и начинает там, я хотел записать вот об этом, что-то сказать. Ты слушай, когда он скажет, он говорит, я долго думал, как записать это видео, и ты ждешь, ну, когда же ты уже скажешь. Предлагаю стоять на доске и записывать ролик. Я не думаю, чтобы они долго говорили. Поэтому, кто хочет научиться, доска есть. Приходите, будем учиться коротко, грамотно, четко говорить. И это вопрос коммуникации. Спасибо. Я могу. Все понятно, что сказал? Все понятно. Могу сходить. надо делать? Расскажите. Медленно ставим, медленно ногу ставим и медленно снимаем. На одну ногу. И насаживаешься. Не, серьезно.